Доброго дня, участники Немиркин шоу! Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать контент о психическом здоровье и самопомощи более доступным для всех, и вы помогаете нам в этом. Итак, еще раз спасибо. А теперь давайте начнем. Вы когда-нибудь чувствовали себя настолько несчастным, что это чувство проникало в каждый аспект вашей жизни? Такой тип несчастья можно описать как душевную боль. Вы можете думать о душе, как о духовной части вашей сущности, внутренняя сущность вашего существа. Эмоциональная боль, от которой вы страдаете, иногда может быть настолько сильной, что вы можете почувствовать, как болит ваша душа. Итак, вот восемь вещей, которые заставляют вашу душу болеть. Первое. Приходится хранить темный секрет. Приходилось ли вам хранить тайну от любимого человека? Может быть, это ложь, которую вам приходится поддерживать, или сплетни, о которых вы слышали, но не можете рассказать, боясь, что это причинит боль вашим друзьям. Согласно статье, опубликованной в журнале Scientific American в 2019 году, хранение секретов плохо сказывается на уровне счастья и физическом здоровье, потому что бремя хранения секретов и молчание о них может тяготить вас. В зависимости от секрета, стресс от него может в конечном итоге нанести вред вашему общему самочувствию. Второе, Недостаток уверенности и самоуверенности. Бывает ли у вас ощущение, что вы недостаточно хороши? Недостаток уверенности в себе может стать проблемой, когда он начинает влиять на все аспекты вашей жизни. Может быть, вы уступили повышение кому-то другому, потому что он высказал свои идеи, а вы – нет. Это чувство, что вы недостаточно хороши, может стать настолько глубоким, что затронет вашу душу. Третье – безответная любовь. Вы когда-нибудь любили кого-то, кто не любил вас в ответ? Когда они не отвечают вам взаимностью, вы можете почувствовать себя подавленным и отчаянно пытаться изменить свои обстоятельства. Эта боль от бессилия что-либо сделать со своей ситуацией может быть настолько сильной, что вы чувствуете ее в своей душе. 4. Хроническое истощение Вы когда-нибудь чувствовали себя по-настоящему и полностью вымотанным? Возможно, вы переутомились или плохо спали в последнее время. Может быть, это умственное истощение от тревоги, неуверенности или страха. Будь то физическое или умственное истощение. Этот тип истощения, когда вы не получаете необходимой энергии, сна или душевного покоя, может перерасти в душевную боль. Номер 5. Приходится вести себя или выглядеть определенным образом. Пытались ли вы когда-нибудь вписаться в определенную группу, с которой у вас было мало общего? Может быть, вы пытались общаться с популярными ребятами в школе, или вам приходилось подстраиваться под руководство на работе. Как бы то ни было, необходимость поддерживать определенный имидж перед другими людьми может быть утомительной и изматывающей. Может возникнуть ощущение, что вы постоянно ходите по яичной скорлупе и не можете расслабиться в собственном теле. Номер 6. Быть непонятым. Чувствовали ли вы себя изолированным или грустным, когда никто, кажется, не понимает, что вы переживаете? Человеческая связь и чувство понимания могут быть важнее, чем вы думаете. Взаимопонимание и забота очень важны. А без этого вы можете оказаться в душевной боли от ощущения, что вас не понимают, и вы одиноки в своих мыслях и чувствах. Номер семь. Неорганизованная обстановка. Ваши вещи всегда разбросаны повсюду? Слишком долгое пребывание в хаотичном и неорганизованном месте или ситуации может негативно сказаться на вас. Это может быть стресс от незнания, где что лежит, или чувство дискомфорта. И хотя легко сказать, просто наведи порядок, может быть трудно, особенно тем, кто борется со своим психическим здоровьем, поддерживать чистоту в своих комнатах или домах. Это может превратиться в замкнутый круг, поскольку неорганизованная обстановка может только усугубить симптомы. И номер восемь – нерационально использованный потенциал. Вы когда-нибудь говорили себе, «Сегодняшний день мог бы быть замечательным, если бы я сделал вот это». Или я мог бы стать более успешным, если бы сделал это? Это особый тип боли, который может напоминать вам о том, чего вы не сделали или не достигли. Чувство, что вы никогда не сможете быть достаточным или чего-то достичь. Возможно, это еще одна причина, по которой болит ваша душа. Но могу ли я открыть вам секрет? Вас уже достаточно и никогда не поздно начать. Относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных здесь признаков? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно тоже может быть полезно. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика уведомлений, чтобы получить больше материалов от канала Немиркин. Все использованные ссылки также добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.